Я призрак из старой сказки Там жили принцы и златовласки Враги и боги и верные друзья Нас ждали звезды и лунные поля И мы, естественно, с тобой мечтали жить одной судьбой Как минимум сто тысяч лет Но нас там нет все позади Летят года Но мы все те же, что и тогда Найди меня По нашим драмам Кино для взрослых Когда сумели мы Забыть о звездах И сжечь дотла мосты Ты помнишь, это мы с тобой Мечтали жить одной судьбой Как минимум сто тысяч лет Как же что нет Все позади Летят годы Добро пожаловать